Всем привет, друзья! Не потопаешь, не полопаешь. Вот и моим кроликам там приходится. Смотрите, травка-муравка только сверху. Им приходится постоянно стоять на задних лапках, чтобы покушать травки-муравки. Комбикорм в кормушке есть, в обязательном порядке. Вот она, травка. И видно, что сетка колышется. Сейчас мы откроем веточку. Вот она. Самое интересное что и самое главное, что травки нету где? На полу, где они стоят, сидят. Получается, лапки всегда чистые. Они в аккуратных условиях. Здесь я ничего, честно, сейчас не убирал. Но чтобы им покушать, нужно вон туда, вон есть. Вот так. Здесь пацаны, пацаны без комбикорма, немножко зерна подсыпал, чтобы не зажирели, потому что работать не будут. Мальчик и еще один мальчик. Ну а здесь вот, девочки, такая самая ситуация устроена для них. Перед, сейчас мы откроем тоже. Перед, чтобы я мог, во-первых, и видеть, наблюдать, где вдруг кто будет уже пух рвать, или еще что-нибудь. видите. Вот так она старается. Маманя. Будущая мамань. Нужно ей потрогать. Вот такая хорошая мамань. Оп, спрятали. И там и сидит. И здесь. Вчера приезжали, купили мне одну кранчеху сукрольную. Честно, не хотел продавать, но... Ну что, не хотел. А ради чего мы их держим? Что продавать. Малышня, как вы видите, тоже без травки-муравки. Для них она еще рановата. А мамка спокойно будет кушать сверху. И здесь такая же самая ситуация. Мамка достает, малыши еще пока нет. Только вот водичку пьют. Рано им еще пока травка-муравка. Хотя, видите, один уже паразит нашел. Ну-ка мы ее сейчас заберем. А ну назад. Назад. Вот такой хороший вкус надо ну, что хотел-то показал, друзья. Подписывайтесь, комментируйте. Вот так. Всем пока. До новых встреч.